Она просто этого не понимает. И не хочет со мной разговаривать. Как, как я не стараюсь. Ни Ваня, ни мама, никто вообще. Один его папа разговаривает со мной. Короче, обидно. Обидно, что, что так закончится наше общение. Я не могу больше. Я устал эту хуйню терпеть. Я больше не буду опять выяснять эти ебучие отношения. Опять э, стоять на коленях, молить. Пожалуйста, дайте Ване постримить со мной. Пожалуйста, я заплачу вам много денег. У нас шоу. у нас. Я, я, я не буду больше этого делать. Типа все. Я заебался. Стримы с Ваней закончены официально. Навсегда. Я лишь звоню сейчас, после стрима, как я заканчиваю. Я лишь набираю, говорю, Сергей, все. Спасибо вам за все. Было очень прикольно. Вы хороший мужик. Если уж так вышло, что ваша как бы супруга всем сердцем ее ненавидит считает меня врагом вашей семьи. Если уж так сложилось, то все, пускай будет так, пускай я останусь врагом для вашей семьи. Не нужно мне там возвращать никакие подарки, которые я делал Ване, деньги. Это все ваше, это все ни в коем случае не нужно мне возвращать. Желаю вам успехов, желаю вам всего самого хорошего. И до свидания. В общем, чуваки, Спасибо всем, кто был на этом эфире. Ваде, спасибо за подарки. Миша Литвин, приятно, что посетил эфир. Ровный ты, чувак, смотрю тебя, ты мне нравишься. Спасибо всем, кто здесь был. Стримов с Ваней, видимо, уже никогда не будет, потому что я больше не буду решать эту хуйню. Я устал. Подписывайтесь на мой инстаграм, никоглай, Шапки шапке профиля. И до встречи на стриме, на Твиче, где у меня будет стрим, получается, без Вани. Сделаю какое-то шоу без него. Надеюсь, вы меня не будете там засирать, говорить о том, что без Вани там, скучно или без Вани не то. Надеюсь, вы поймете, что я хотел бы стримить с Ваней, но его мама очень не хочет этого. А значит, все, я больше не буду через себя переступать и делать все, чтобы с ним стримить. В общем, чуваки, подписывайтесь на мой твич, инстаграм. И спасибо вам, что вы со мной. Я вас очень всех ценю максимально. И до скорых встреч.